Легком судьбой, сугробой чередуя, стремлюсь, как лось к заветному ручью, в сельпо ноне даху я на меху, Я отело гречку на кассе получу. Охватник-хватничек, российский ватничек, Душа поет и радует соглас Холодноват ночлег, накиньте ватничек И потеплеете глобально в тот же час Рублю цена в базарный день копейка Щедро суровостью Россия-мать Бананов нет, зато есть тела грека Жизнь, значит, можно перезимовать Ах, хватничек Российский ватничек меня спасал и выручал не раз. Одетый ватничек, мой деда двадцатый век, Отвоевал и восстанавливал Донбасс. народовую стойкую породу, Бог, испытав ее мечом и кумачом, Я низко в пояс кланяюсь народу.